Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена, и мы продолжаем прохождение Сюгун-2 Закат Самураев. Сегодня очень важная серия, я бы хотел наконец доплыть уже до острова Гота, высадиться и уничтожить всех своих противников, которые там заныкались, так скажем. Так, разделяем пока что флотилию на две части. Мне надо войска собрать с двух вот этих гаваней сразу же. Так, а в данный принцип у меня тут, ну, да, у меня тут все плохо. Порядок следующий ход уже начнет, да, очень сильно проседать, да. Так что нужно срочно кого-то здесь нанимать. Я могу только один отряд нанять. Но из-за того, что у меня тут множество имеется, да, имеется не очень а, хорошо прокачанных войск, я думаю, что верну два отряда пехоты республики домой. Давайте-ка отдыхайте, ребята, <клес> следите за порядком. В общем-то, уже мирное время настает, пора бы вам уходить чисто на охрану наших земель. Так, ну и мы собираем флот и армию вместе, давайте-ка плывем уже по направлению к острову Гот. Не знаю, куда высаживаться будем еще, пока, наверное, это мы и не знаем точно. Плывем, в общем-то, по направлению к этому острову. У нас есть с собой агент, поэтому нам не нужен больше никакой дополнительный агент. Собираем еще вот эту армию и флотилию вместе. И получается у нас вот такая вот мощная, примощная батарея. Просто, я не знаю, такая артиллерийская подготовка будет проведена, что я, я думаю, что противник будет просто уничтожен в зачатке. Они даже не смогут там никакое сопротивление сделать при штурме. Так, ну а тем временем наш агент... Британский. Пускай идет, наверное, тоже на север, я так думаю. Потому что тут уже и так имеется несколько агентов. Хотя, можно попробовать сюда все-таки ему пойти. Давай-ка, ладно, двигайся тогда в эти земли. В Кадзуки пускай у нас идет гейша. Будет просто развлекать благородных мужей в этих землях. Так, в городе Кадзуки у нас, в принципе, пока все нормально. но Это, я так думаю, из-за того, что мы недавно захватили. Или это вообще так будет всегда? Похоже, это будет всегда. Это мне нравится. Мне нравится, что народ нам очень лоялен. То есть не будет никаких восстаний. Это прекрасно. Давайте-ка собираем нашу армию и двигаемся дальше тогда. Но смотрите-ка, какой момент получился. Неожиданно. Сендай решил обойти мои войска. То есть он э, подумал, что лучше нападать не на, мой, не на мои основные войска, а двинуться дальше в город под названием э, Хитачи. Ну вот Хитачи он, в принципе, может захватить, если захочет. Так что нужно ему это помешать сделать. Собираем нашу армию идем прямо сейчас на него в атаку. Ну, конечно же, противник отступает. Вот опять-таки вот эта хрень происходит в игре. Я вот реально не понимаю, зачем мы такое сделали, э, как сказать, физику, физику передвижения. Потому что, по сути, по сути получается так, что враг уже не может идти, но я его толкну и он пошел дальше. То есть я его теперь догнать не могу. Хотя он на следующий ход снова пойдет по-нормальному. И поэтому, получается, он на пол хода впереди меня. И как бы я ни хотел, я его догнать не смогу. Единственное, что я могу еще сделать, <coughs> это своим генералом его атаковать. Но перед этим, правда, подождите, мне нужен агент иностранный. Потому что он хотя бы даст небольшое улучшение моим войскам в бою. Так что давайте вот так и мы и нападем. В атаку. Мы нападаем. Здесь у нас показывает автобой, что мы можем выиграть вообще в легкую. Так что, знаете, я, наверное, искушать судьбу не буду. Давайте-ка сыграем автобой. Это не потому, что я там, не знаю, боюсь фигитаев, а потому что, ну, просто неохота мне <coughs> проводить сражение, в котором мы, скорее всего, выиграем. <coughs> Что-то я хрипший теперь и сижу. Ну вот еще и тот момент Что может быть все Гитай бы добежали до моих людей Конечно бы их могли бы покромсать, Это тоже меня не сильно бы воодушевило Так что я поэтому лучше так сражусь Ну что у нас дальше Какие Какие задачи дальнейшие Ну вот в этом городе кстати у нас Началось недовольство Но оно через ход в принципе уже иссякнет Из-за того что Про сёгунские настроения Иссякают все быстрее и быстрее Смотрите, какой момент сложился. Я нанял войска в городе Ию. Враг подошел к этому городу уже. Или я, кстати, не нанимал войска. Что-то у меня подозрение, что я никого не нанимал. Потому что получилось так, что а, я уходил из игры, потом возвращался. Сохранение, соответственно, сбрасывалось. А, потом приходилось мне перепроходить тот момент, который у меня был. Ну, потому что кто, если не знает, на легенде... На легенде автосохранения я не могу сам сохраниться. Автосохранение в какие-то ключевые моменты происходит. Например, конец хода, там, например, битва какая-то. <coughs> Окончание сражения. И вот, видимо, когда вот не было никаких событий, я вышел, а потом вернулся, после того, как я уже все вот это делал, что вот там нанять войска, чтобы гарнизон был. И возвращаюсь, а тут уже никого нету. То есть я... Я помню, что перед тем, как уходил, тут был один отряд или два отряда даже вот линейный пехоты. Поэтому, наверное, так как было, так оно и осталось. Очень странно все это выглядит. Хочу я сказать. Ну, давайте пока что собираем наши войска. Как я и хотел. Правда, может быть, тогда лучше... А хотя, какая разница, да? Какая разница, вот сейчас войска я соберу или через ход. Потому что все равно... Если я подберу войска просто на побережье, то они. У меня ход сбросится. Так что можно вот так, как и есть, сейчас оставить. Так, смотрите-ка, здесь мы зажали Мацуме, атакуем его. Ну, Мацуме, конечно, уплывает, причем уплывает очень далеко. Как он вот так берет и уплывает, я не знаю. Но ему не повезло, то, что у меня здесь, оказывается, уже есть корабль, один, который его встретит. Я думаю, автобой лучше сыграть, потому что мне уже совершенно неохота эти авто. Точнее, извините, бои играть. Ну, сами, наверное, понимаете, по какой причине. Я думаю, вас тоже это не сильно уже интересует событие. Как оно там будет э, происходить во время морского сражения. Потому что, ну, итог практически всегда один и тот же. Я выигрываю их. <как> Тем более, что мои генералы, они уже пораженные бойцы. Уже множество сражений провели. Так что неудивительно, что они выигрывают своих противников. Давайте, кстати, подведем наши коттецу к побережью. Я хочу, если сейчас враг нападет, его обстрелять еще дополнительно во время боя. Если он все-таки намерится нападать. Если он не будет нападать, ну, соответственно, будем войска подводить как можно больше. так -с. Давайте посмотрим, в каких провинциях еще недовольство. Ну, тут недовольство можно исправить просто наймом ополчения. Что мы, собственно говоря, и делаем. А хотя тут же, да, через ход все будет и так нормально. Так что можно ничего не делать. Так, в Ямасире у нас каковы войска? У нас есть два тут ополченца. Одного ополченца можно вывести, в принципе. Даже можно двух уже ополченцев выводить. Так что давайте-ка выводим войска из Ямасира. Теперь это свободная территория. Неохраняемая войсками. Потому что все, война уже ушла из, ушла из этих земель. Эти земли больше не нуждаются в поддержке, в защите. Что, конечно же, просто великолепно. Так, в других провинциях тоже можно повыводить войска постепенно. Например, вот в Ки тоже можно один отряд вывести. А также в провинции Ямато можно вывести пока один отряд. Давайте выводим. То есть постепенно происходит у нас разоружение земель. <coughs> Я считаю, это правильный ход. Так как уже война ушла далеко вперед, конечно же. Народ, чтобы не, как сказать, не чувствовал себя в каком-то, в какой-то жесткой ситуации. Мы будем тоже вводить для этого войска, что типа настает уже, наконец, мирное время. И, наконец-таки, появляется у нас железная дорога до самого, до самой границы, так сказать, с врагом. Ну, почти что до самой границы, вот до сюда мы еще пока не можем добраться. Ну-ка, интересно, вот он сразу доедет, да? То есть за один ход прям доезжает до той, зим... до той территории, куда мне нужно, нифига себе. Нормально так получается. А сколько будет постройка еще три хода длиться? Ну, за три хода мы, в принципе, можем сами дойти своим ходом, да. Поэтому м, до стройки мы железной дороги не будем ждать. Это В этом смысла нет никакого. Мы прямо сейчас отправляемся на передовую. Правда... Вот мне интересно, я не смогу, да, сразу добраться до туда? Или смогу? А, нет, могу сразу добраться. Maybe За один ход, получается, могу перебросить огромную армию. Это, конечно, очень круто. Но этому полководцу все-таки придется остаться, где он есть, потому что у него тут пулеметы Гатлинга, а пулеметы Гатлинга сильно затормаживают войска. Так что вот такая вот вещь. Ну и да, еще перевозим вместе с тем пушки. А, ну пушки не могут добраться, да, до туда. Или могут? Нет, не могут, не хватает уже хода. Ну и фиг с ним. Так, у нас тут есть еще один агент. Да, иди давай-ка исследуй территорию. А, сын, да тем временем, вывел еще свои войска в атаку. Но у него тут войска, вы сами понимаете, какого, а, какой состав у этой армии. Он весьма весьма слабенький. вот Правда, перед этим идет армия, она, конечно, посильнее будет. К тому же там есть еще и полководец. Мы убиваем наследника, остается только один полководец и видим всю армию. Ну, да, состав армии ужасен. Ужасен, ужасен, еще раз ужасен. Но Я так думаю, из-за чего уже такой состав армии пошел. До этого враг собирал постоянно э сюгитаев. <coughs> вот здесь это видно, сюгитая, и тут тоже были одни сюгитая. Сейчас уже кончаются деньги, во-первых. Во-вторых, кончаются территории. У него всего осталось, получается, три провинции, которые приносят там... Ну, не такой уж и большой доход. Наверное, как примерно вот эти мои все провинции вместе взятые. Потому что не забываем, что у бота там огромный бонус к деньгам. Я не знаю, сколько именно, но у него большой бонус к деньгам. Большой бонус э, к стоимости, наверное, постройка. Так, думаю, тоже там они очень дешевые у него. И, скорее всего, стоимость самих войск также не сильно большая. Так что все вот так вот у нас уходит... Противнику все гораздо легче дается, чем нам. Но из-за этого мы не проиграем. Я думаю, это просто... Это просто вынужденная мера. Так, у нас, кстати, можно здесь уже войска выводить в полном составе. Да, выводим всех линейных пехотинцев, оставляем только ополчение. Но ополчение еще на всякий случай пускай не останется. Так, это у нас что за провинция. Тут у нас... Ну, да, у меня имеется много традиционных войск в данном провинции. Ну, конечно, тоже их раз... уводим, разводим. Так как тоже война уже отсюда далеко ушла вперед, и противник, в принципе, навряд ли уже сюда больше когда-либо высадится. Уже у него это не получится сделать. Так, ну а эта армия, конечно же, идет, пускай на борт погружается, разве что только одни ополченцы нам не нужны, они возвращаются. И, в принципе, тоже вот этих ополчения с копьями, они тоже не нужны, возвращаем Давайте-ка обратно, потому что врага там по составу, по-моему, армия... В основном стрелковая, да, у него почти рукопашников нету, а те, которые есть, не они бы быстро очень умирать. Ну и все. И все. Ну и разве что вот эту армию надо вперед послать еще. Нападаем на врага, даже прямо сейчас он не ожидает такого натиска. Плюс к тому же, я так думаю, за ниндзяки вражина не может двинуться, потому что он остановил эту армию продвижения. И они попали в засаду. Самую настоящую засаду, кровавую мясорубку, и мы их всех убиваем. Следующая армия у нас на очереди. Она немножко посильнее, но... Ну, точнее, как посильнее, там были сюгитары, а здесь даже одно ополчение, кроме одного отряда сюгитары. Этого будет совершенно недостаточно противнику, чтобы выдержать натиск моих войск. Так что, наверное, даже эта армия гораздо слабее той, которая была до этого. Ну что, у нас все армии, в принципе, сейчас пока... Да, мы видим, они у нас все уже на фронте. Я думаю, тут уже не о чем говорить. Наверное, даже придется мне скоро погрузить войска на корабль. Возможно, даже не стоит не двигаться дальше этой армии. А пойти лучше и погрузиться в порт на корабли. Соответственно, для чего это сделано? Ну, для того, чтобы... Для того, чтобы... Для того, чтобы взять, высадиться уже, возможно, у Мацумэнера на острове. Или прямо вот на последней провинции, которая есть на основном острове нашем японском, это Аомори, чтобы сразу захватить эту провинцию и, возможно, сверху начать захват остальных провинций противника. Но мне здесь уже осталось очень мало. Мне всего надо две провинции для победы. То есть, получается, по сути, Сендаевская, вот эта провинция и провинция Сада, и все. Давайте продолжим пока что ход. Опаньки! Опачки! А вот это явно я не ожидал. Противник решил высадиться на нашем острове. Причем у меня здесь армии совсем немного. Я недавно совсем в эту армию распустил. Uh, так что давайте-ка срочно в срочном порядке переводим войска в, в нота, но, к сожалению, не могу это сделать из-за того, что не хватает им буквально шажочек для данного хода. Блин, противник меня подловил, причем в очень неожиданный момент, я при этом еще и сам не успел высадиться. Uh, блин, вопрос в том, куда высаживаться, я не знаю. Надо подумать, куда высадиться именно. Так, я не угадал, похоже, что с побережьем не могу вообще высадиться. И только вот здесь, по-моему, есть попытка, да, высадиться? Или нет? Как-то я что-то не пойму, а где вообще высаживаться-то? Отплываем, давайте-ка немножко от порта, потому что порт нас обстреливает, я смотрю. Хорошечно так прям. И порт, кстати, ой, точнее, город пустой совершенно. Ну вот интересно, сможет ли Сада захватить данный город, если он сейчас нападет, потому что, ну... Я не уверен, что у него это получится, во-первых, потому что у меня здесь два отряда линейной пехоты имеется в гарнизоне. Один отряд получения с копьями, один стрелковый отряд. То есть получается у меня очень много стрелков в данном городе. У сада, конечно, тоже много стрелков, но эти стрелки как раз-таки будут иметь минус из-за того, что они будут нападать. Было бы у меня побольше там рукопашников, было бы вообще без вопросов я бы выиграл. Но вот так вот, в таком составе, возможно, все-таки есть какая-то надежда у врага. Так, давайте-ка собираем нашу армию. Собираем всех вместе. Uh, я думаю, что вот давайте-ка возьмем не элитников себе. Плюс вот это вот вообще линейную пехоту ее нафиг надо убрать. Ну и остальные вот эти три отряда, я бы их послал на самом деле вот в эту провинцию. Чтобы соединить здесь где-то возможно уже армию, которая направится на Сиве. Хотя, не знаю, на самом то деле здесь надо будет посмотреть еще. Здесь нужно еще будет решить, что именно делать. Пока что давайте-ка идем на корабль, погружаемся. Погружаемся на корабль. Так, вам, наверное, знаете ли, я думаю, корабль вообще не нужен. Ну, именно имею в виду, такой нормальную армию. Хотя, блин, все-таки что-то надо, какую-то артиллерию. Это без артиллерии опять, что ли, плыть вперед. Угу. Ну, вот смотрите-ка, у меня там имеется шесть пушек, да, вот в этой армии. Может быть, тогда вот эти шесть пушек лучше переправить? Хм, наверное, да, правда, так лучше сделать. А почему лучше? Потому что, ну, все равно, да, здесь армии уже никаких нету. Давайте посмотрим. Да, уже армии никаких нету. Скорее всего, в этих двух провинциях тоже самая ситуация. У них там нет никакой армии. Сейчас давайте-ка устроим диверсию в армии. Отлично, саботаж увенчался успехом. А ты давай-ка уничтожь, дай мё. Отлично. И, в общем-то, армия обезглавленная и при этом ещё не может двигаться. Так что я сейчас прямо уничтожу тут и сейчас. Отлично. Но я еще и пушку подобрал. Нормально так. Так, у них там есть агент, агенты, смотрю, да? Какой-то французишка. Второго уровня. Но это вообще ни о чем. Я думаю, ты должен его убить. Ну, конечно, нет. <смех> потому что я сам второго уровня. А, так вот. Так вот, что я хотел сказать. <смех> Мне нужна какая-то артиллерия во время атаки на острова Мацуме. Потому что я почти уверен, там, ну, армия будет нормальная. Так как Мацуме некуда деваться. Он либо плывет в атаку своими войсками, да, вот как здесь получилось. Либо он просто, ну... Умирает, так скажем Так, давайте-ка дальше идите а, Так, вы сюда Так, а вы давайте-ка, наверное, сюда Но ну, если сможете, конечно, дойти, я не знаю Мне кажется, не успеет они дойти а, Давайте-ка атакуем, кстати, флот Мацуме. Он, конечно, отплывает Ну, торопиться надо ли? Хотя надо, наверное да, давайте-ка поторопимся на соединение со своими войсками. Через ход соберем там войска и здесь войска соберем. Плюс, я думаю, еще давайте-ка наймем даже три отряда дополнительно республиканской пехоты. То есть, выходит, у меня будет аж 9 отрядов республиканской пехоты, прокачанной максимум. А у врага там очень небольшие войска, при этом еще и побитые. Хотя, нафига тогда брать еще пехоту? Так, сейчас я, ребята, вернусь. Так, возвращаюсь, отходил немного. Короче, здесь у нас войска, здесь войска ждут. Я нанимать не стану, потому что 6 отрядов должно хватить вообще с лихвой, потому что у них армия там вообще ни о чем. Она должна просто взять и сразу же погибнуть, как только на нее нападу. Так, ну мне вот интересно было бы, если бы я линейной пехотой просто напал бы. но нет, тут конечно был бы разгром жесткий. Хоть там у меня есть всякие улучшения, но этих улучшений не должно хватить мне для победы. Это по-любому. Так, я вот сейчас, получается, подбираю войска через ход. Вот эти вот войска. Можно попробовать сразу же их высадить куда-нибудь. Например, вот сюда. Чтобы перехватить врага. Можно, например, так вот сделать. Так, у меня, кстати, тут появился флот. Надо его тоже направить на патрулирование. Так, продолжаем еще раз. Ах, никак мне не дадут... Закончить эту серию, что бы ее возьми... Так, ладно, войска, короче, направляем. Здесь у нас войска ждут. У нас, кстати, раскачался здесь агент. Получается, так, военная администрация, что-то связано здесь у нас с развитием войск. Бонус к атаке всех войск. Угу. Давайте вот это и вот это, наверное, разовьем одновременно, да? Да, давайте вот это и вот это развиваем. Потому что... Ну, хотя нет, вот это вот... У него тоже улучшения по этой ветке идут неплохие. Так что нельзя отрицать то, что у него там одни фиговые улучшения. Нет. У него есть нормальные улучшения тоже. По нескольким веткам. Так. Так, так, так. Пушки у нас отправились к побережью. Ты, парень, тоже отправляйся к побережью, давай-ка. Эта армия у нас пускай возвращается назад в замок. Тут у нас постепенно идет улучшение а, влияния местного. Плюс еще полицейская станция вот-вот будет построена. Так, давайте мы, кстати, дальше будем вести строительство, наверное, наших экономических зданий. Например, вот тут у нас серебро пускай будет добываться. Также можно построить за... Заебацу филдс. Это, видимо, какие-то поля заебацу. Но Ну, это, наверное, какого-то клана, я так понимаю, э экономического. Ой, так, что у нас еще по планам? Ну, вроде так-то я все сделал, что хотел на этот ход. Самое главное. Тут, к сожалению, высадиться не получилось. Я не знаю, как тут высаживаться на самом-то деле. Потому что всегда, я помню, можно было высадиться. Но, видимо, надо перед этим сначала военный порт разбомбить. Чтобы можно было высадиться. А, так что нам придется это сделать. По-любому. Так, ну, тем временем у нас тут плывут еще, да, железные корабли. Навстречу. Такс, такс, такс. Ну, можно, в принципе, поразвивать пока что-нибудь вот из этого. Так, армия пускай идет к фронту. Отлично. А, вот эта армия, да, пускай тоже... Переезжают вот в эту провинцию. Давайте, ребятишки. И собираем это все вместе. Ждем, пока появится у нас новая ветка железнодорожная. Дальше. Чтобы можно было проехать до следующей провинции. Так, тут у нас что за улучшение? Не, мне не нужна модернизация, поэтому мы просто развиваем традиционное какое-то печное дело. Да, построим давайте-ка в нескольких провинциях, пожалуй, фирму. Плюс еще тут у нас шелкопрядная какая-то фабрика. Угу. Начнем экономическими зданиями заниматься, потому что у меня очень-очень-очень много денег. А войска я больше не нанимаю, поэтому будем заниматься экономикой. Ну, как не нанимаю? Конечно, нанимаю, но не настолько много. Не настолько много, как вот можно было бы ожидать. Так, ну осада тем временем, конечно, меня просто игнорит и идет дальше. А Мацуме, кстати, собирается что ли бомбить мои какие-то здания? Ух ты, нифига он какой дикий! Какие дикие эти ублюдки, а? Берут бомбят наши города. Давно уже моим городам не доставалось э, бомбежки. Так что давайте-ка мы атакуем Мацуме. Ну, конечно, он уплывает, понятное дело. Я и не сомневался в этом. Так. Надо все-таки войска высаживать. Прямо сейчас высаживаем войска. Давайте прямо сейчас двигайтесь в атаку. Где-нибудь здесь их перехватить и попробуем посражаться. Ну, потому что у меня армия хорошая, хоть ее и мало, но она очень хорошая. Я думаю, что мы можем их перестрелять даже. Так, корабль дальше Фоскайда собирает нашу армию. Косука, которая здесь взяла, у меня традиционные войска. Вместе с бритца... британцами тоже. Плывите давайте как к фронту. Через ход они окажутся уже у порта. Надо где-то перехватить, наверное, около Авы, я так думаю. Это было бы самое правильное. Такс. Одна провинция, тут, я смотрю, уже бунтовать готова. Это что такое? Ага, тут до сих пор влияние противника очень высокое. Театр. Так, прошу прощения, тут у меня кошак прыгает. Кошак прыгает и очень сильно мешает, соответственно. Так, с, а, с тем временем сад у меня, кстати, оказался на территории зимний, и он уже постепенно умирает. Но моих войск, которые я сейчас имею, наверное, не хватит, чтобы его уничтожить. Вот как бы я не хотел, наверное, мне этих войск не хватит. Так что нужно решать срочно вопрос Сада, его провинции вот здесь, которые расположены. Атакуем их. Атакуем. Здесь, кстати, видим два корабля. Давайте-ка с ними посражаемся в бою. Снег. Все равно будет снег. Не получится нам... От... О -о -о. А, кстати, это вот та самая вещь, которую я никогда не видел в игре. А что именно вы уже, наверное, поняли? Это артиллерийские батареи. Так, интересно будет посражаться, потому что я с артиллерийскими батареями, как и сказал, сейчас ни разу не сражался. Но, однако, я здесь вижу такое большое, как сказать, большое упущение вражеских батарей. Здесь имеется небольшой коридор, где можно проплыть, не попав под обстрел артиллерии. Блин, корабельный, сухопутный артиллерий. Давайте-ка проплываем этот небольшой коридорчик. Правда, нам надо килеваторную, колонну еще сделать. Давайте-ка килеватор сейчас мы сделаем. Так, так, так, так, ребята, вы определитесь, кто где будет плыть. Кто спереди, кто сзади. Я, конечно, понимаю, что у вас недержание, но надо это дело. Блин, ну что это за хрень, а? Это что, кельваторная колонна, так называемая? По-моему, это какая-то колонна, я бы ее так на... обозвал бы. Потому что ну, это какая-то жопа. Вот мне интересно, а у сухопутной артиллерии есть разрывные снаряды? <четы> было бы Полезно это узнать Потому что Атуфик а его знает Еще может у них есть э Разрывные снаряды Потому что у этих парней то есть Разрывные снаряды Я в этом уверен Так тормозите давайте Тормозите Давайте-давайте, заворачивайте тоже. Проплывайте дальше, вы за ними плывите. Так, сейчас уже начнут они вести огонь по нам, разрывными снарядами. Включаем тоже разрывные, включаем быструю перезарядку и начинаем вести огонь. Так, заворачивай, заворачивай, заворачивай. Огонь по ним. Огонь по противнику. Отличная работа, парни. Продолжаем вести огонь. Разбить надо теперь Каюмару. Черт возьми, По нам ведут огонь. Сэ. Моему адмиралу Мацу эта Синага грозит опасность. Так, ну однако, Мацу это не сильно достается, из-за того, что, наверное, он стреляет все-таки обычными снарядами. Я так понимаю. Ой-ой-ой, а сейчас очень сильно достал, слушайте, надо починиться. А, слушайте, он стреляет, наверное, не, даже не обычными снарядами. Он стреляет какими-то уже бронебойными снарядами по моему кораблю. Судя по тому, как прям вообще жестко терпит поражение мой адмирал. Так, так, вы огонь-то будете вести? Так, нормально, зажгли-ка я Мару. Но он еще стреляет. Он еще стреляет и... Да. Адмиралу похоже, что не жить. Чинитесь. Так, Кайомару горит. Он уже прям очень сильно поврежден. Но пока он еще на плаву. Он на плаву, и он, кстати, разворачивается. Хочет, видимо, уйти из-под огня, но он не сможет уйти из-под огня. Враг уничтожен. Отлично. Тяжелая победа, тяжелая. теперь высадиться наконец сэр. отлично высаживаем наши войска нам нужен всего-навсего один ход чтобы дойти до вражеских войск порт захвачен порт больше нам тоже не помешает как вы видите так что нам нужно сейчас главное взять и напасть на его войска одна проблема тут у нас сада может быть в какой-либо момент ну точнее в любой момент может напасть на данный город Да, это очень опасная ситуация. Если мы сейчас не сможем как можно быстрее захватить сад, он может захватить наш город. Вполне это сделать. Так. Ну давайте, да, тут пока мы идем нашей армии вперед. У нас тут есть еще английский наемник, пускай он будет войска, конечно, наши обучать. Так, надо кого-то подключить в эту армию, потому что она пока не полноценная. Давайте мы, во-первых, уберем вот этих э, пехотинцев. Они, к сожалению, уже отслужили свое. Потому что у них, вы видели, нет улучшений, которые я делал э, в последующее время. Так, и кого бы перекинуть в эту армию? Ну, я думаю, что много сильно войск здесь не надо. Здесь очень много войск не надо, потому что и так уже у меня движется... Армия, армия Калмайо Киросады, которая и так сильно, точнее, очень хорошо подготовлена к войне. Так, и нам надо, кстати, наших наших ниндзя направить на север, разведать территорию. Но они никого пока не видят перед собой, это хороший знак. Это значит, что противник уже, скорее всего, отсюда ушел далеко. И мы сможем захватить данный замок без каких-либо проблем. Мы его захватываем. Сэндай этим временем хотел уйти с этой провинции, но он не успел это сделать. И все. Провинция под нашим контролем. Отлично. Так, Тут у нас еще есть несколько ниндзя. Как же вас много, ребят. Что-то прям как-то вас наплодил. Прям очень-очень много. <с from knocking noise> не ожидал такого. Так, ну пушки, да, мы давайте-ка подводим, наверное, куда? Вот К этой, к этой гавани тихой гавани. Так, -с, тут у нас армия из коттецу Ну, я, кстати, думаю, что Котетсу сейчас я пере... поменяю, точнее, да, поменяю на другой корабль. На Вайрера я хотел бы, да, поменяться. Чтобы уж нашему вождю точно ничего не угрожало. Вот стоит наш Вайрер благородный. Сейчас мы поменяемся кораблями. Так, ну а тут пока все понятно. Тут все понятно. Можно еще построить парочку зданий каких-нибудь. Давайте-ка продолжаем строительство наших ферм. Ферм заебаться. Да, чиним, кстати, порты, которые тут разбомбили у нас в свое время. Уже все, больше бомбить вас никто не будет. Я в этом почти полностью уверен. Вот именно что почти полностью уверен, но не совсем так вот эти даже два железных корабля тоже надо бы наверное, направить вперед хотя уже тут толку от этого будет 0 наверное и так у меня имеется огромное количество войска огромное количество батарей как сухопутных так и морских и чтобы враг смог победить но ну, это надо сделать что-то просто невероятное так противник все-таки атакует наш замок или нет нет, он не атакует наш замок, так что, скорее всего, это был последний ход сада. Так, Мацумея продолжает бомбежку наших городов. Меня это не радует совершенно. Так, у нас, кстати, начались восстания в двух провинциях. О, боже мой. Восстание самураев. Какой-то просто творится эпик, я смотрю. Потому что я... Да, я как-то не следил за тем, что происходит рядышком. И поэтому противник появился совершенно там, где я его не ждал. Ой, боже мой, давайте-ка направляем тогда наших самураев обратно. И вот этих вот пехотинцев мы все равно сейчас возьмем на флот. Так, куда вас направить, я вот не знаю, потому что я все-таки хотел бы прямо сейчас напасть на Мацумея. Давайте посмотрим, что там нам покажет автобой. А автобой показывает, что он в принципе шансы есть у врага. Так что я думаю, тут мы даже посражаемся сами, но это будет продолжим в следующей серии. Если вам понравилась данная серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. С вами был Веном, всем пока, удачи!